Здравствуйте, господа! Сегодня замечательнейшая погода, не знаю, видно вам или нет, но вот здесь сзади у меня последствия шторма, завалившиеся деревья, нахожусь я на Вассер-Слебен, и мне к вам предложение, господа, может покатаемся на машине, там, на машине с моторчиком таким мощным, вот, и на Вольво, на Вольво покатаемся. Предложение остается в силе. Пишите в комментариях, покатаемся или нет. И мы покатаемся.